Что за малое дитя спит в моем кормушке, спит спокойно сладкий сном даже без подушки. Это мальчик, это мальчик Иисус, царь он, и Мессия, его папа сам Господь, мать его Мария. Если царь, то почему спит он на соломе? Не живут цари в хлеву, а сидят на троне. Он велик, он царь царей, он к простым явился, чтобы каждый мог ему сердцем поклониться. Где же царство у царя, где его владение, если даже нет дворца и рожден в пещере? Его престол на небесах, выше звезды солнца, но здесь и в пеленах, пострадать, что горько. Разве должен страдать? Он еще ребенок. Посмотрите, улыбнулся и сопит полсонок. Он родился для того, чтобы спасти от смерти, каждого, кто для него, откроет двери сердца. чтобы забрать в дворец небесный свой искупленный народ, чтобы вручить венец чудесный, кто путем его пойдет.